Здорово, народ. Как здоровье? Все нормально? Это хорошо. И ты смотришь снова мои видосы. Я ласт. И сегодня со мной новый видос. Снова запилил. Решил провести премьеру чуть раньше. В час ночи. Ладно, давай начнем. Итак, роль видоса, как поставить логотип на видео. Ты, по-моему, понимаешь ср... сам, так что я тебе не буду объяснять и просто перейду к нужной теме, потому что ты должен узнать это. Я не буду все рекламировать или поставь лайк, или то все. Просто досмотри это видео до конца, чтобы все это понять. Давай. Хочу предупредить, что это все работает только на компьютере. Все. Комп... Только на компьютере. На телефоне не работает. Итак, заходим в свой YouTube и заходим в творческую студию YouTube. После того, как ты зашел в предпоследнем разделе из вот всех этих разделов. Вот, вот, вот, да. Главное, видео, аналитика, плейлист Вот тут в предпоследнем разделе Видишь настройки вот Заходишь в них Итак, тут нам возникает 5 разделов 5, да? 5 Заходим во второй раздел Второй раздел называется Канал Как только туда зашел, там видишь много разделов Во-первых, первое, это общая информация Расширенные настройки или брендинг Заходишь в брендинг Так же делаю я Зашли туда, и у меня тут удалить или заменить, или же у тебя будет только поставить. Поставить, я точно не помню, что там, ну просто нажмешь на эту клавишу, выставишь то, что ты хочешь, и будет все отлично. Но только ты должен не забывать, что все-таки он должен быть манящим, твой логотип, и завораживающим, чтобы люди нажимали на этот логотип и подписывались. Итак, как ты видел, у всех ютуберов... Вот эта фигня, вот этот логотип, стоит на всем видео. И тут есть три раздела. Тут, наверное, ты уже и сам разберешься, но прям вот до недогоняющих, я объясню. Так, как будет показывать логотип? В конце видео или в задний момент, или э, в заданный момент. На протяжении всего видео. Как у всех ютуберов, я сам же поставил на протяжении всего видео, то есть третий раздел. Так же делаешь и ты. Если ты хочешь, чтобы твой логотип был на протяжении всего видео. И внизу, тут есть отмена и сохранить. Ты сохраняешь, и все. А я отменяю, потому что мне настройки никакие менять не надо. Все, мы поставили тебе логотип на видео, ты продвинул свой канал. Как бы все стало лучше. Видос от меня. А мне нечего сказать. У меня уже давно кончился сценарий. Я просто сижу и прям разговариваю с вами через мысли. Итак, друзья мои, если вам понравился этот видос, поставь лайк, подпишись на канал. Это будет меня мотивировать делать новый контент. А в пятницу я выпущу новые видео. И также я не опаздываю. Я всегда выпускаю вовремя. В одни, в одни и те же дни. То есть это среда и пятница. С вами был Ласт, хорошего вам дня и свежего воздуха.